До того я доработалась, что у меня гусеница на очки залезла. Смотри, сегодня у нас день просушки оказывается. Вот это общий вид нашего участка типа. Кое-кто только что проснулся, кое-кто уже давно мне помогает. Значит, здесь мы сделали живую стенку. Плетеночку такую вот я сделала, вот и такую. Она виноградом затянется. Вот, с этой стороны тоже, тут уже соседи. С этой стороны тоже вот такую плетеночку я сделала. Она как бы и то живая была. Если она будет дальше расти, то она выше-выше пойдет. Мы ее будем переплетать. Так, ну это у нас вот босонок растет. Тут у нас будет типа беседки. Если получится мой проект с живой ивой, так. Толя, выноси, да? Все складывай вот сюда, пожалуйста. Я на просушку все сделаю. Так. Это у нас теплица. На стол. Ну да, на стол там положь. Тут помидорки вот такие растут. Вот тут так вот они цвести начинают. Что-то я не знаю, что к чему. Еще толком не бралась. Я тут не перекапывала. Просто руху наложила на старую траву. Потом холодно будет. Я курицу сюда запущу. Они все обработают. Тут я посадила... Оставила, вернее, зеленку такую, чтобы кисло. Так, после того как мы облились несколько раз, приборахлились, вот так красиво мы теперь с Максимкой выглядим, мы с торжественно с торжественным походным маршем отправляемся куда? Отправляемся мы на рынок. За курицами. Есть они там или нет, мы не знаем. Мы взяли вот эти вот корзиночки, чтобы в них нести. Ну, если даже их нету мы принесем, корм купим. Значит, я прочитала, что нужно кормить по очереди ячмень, пшеницу и овес. 50 грамм на один клюв. Менять, так вот чередовать. Если у нас будет 3 штучки, то мы им даем по 50 грамм. Здравствуйте. Если у нас будет 5 штучек, то мы им даем 250 грамм. И комбикорм. Ну, купим сейчас килограмма по 3-4, так. Сколько наша коляска довезет, нашим Андрюшкам, столько и купим. Да, Ильич? Пожалуйста, снимай. Давай я понесу хреньки. Надо да. было взять. Ну вот, мы идем. Мы идем, идем. Идем, идем. Мой этот путь я чуть не умирал от жары тогда. Я под каждым тенечком лежал ее, отдыхал, пока. Балшка, у тебя здесь вообще горячо. Так, ты на солнышко положил, конечно. А ч я-то ты же? Вот ну, ты же положил на камеру на солнышко. На ты не говорил, куда ее ложить? Я положил. Ничего. Доброе утро. Сегодня у нас уже третий хозяйственный день. Хозяйственный. Вот такая картошка надена растет. Тут у меня картошка. В каком смысле хозяйственный? В том смысле, что мы вчера все-таки купили куриц. Вот не было у бабы заботы. Так она купила порося. А я купила куриц. Конечно, их там не видно пока. Я заходить не буду. Вы курочки, вы матушки, вы сытые вы пьяные ли. Короче, три доминанты, вон они лысые ходят. И две обычные коричневые. Две-то спокойники такие, ничего, они два яйца мне вчера выдали. А одна доминанта ушла в повек. Короче, мы с Максимом строили, строили этот курятник временный. Ну и так построили, что вот здесь, внизу они через сеточку это все ушли. Все, причем все пять. Мы их ловили-ловили, ловили-ловили, но не выловили. И одна ушла за забор. У нас тут последний домик-то участок. Тут забор, речка внизу. И она где-то там в кустах искали-искали, не нашли. Значит, они пока, хозяйка сказала, которая продавала, Первое время будут нестись, где попало. Пока они дикие еще боятся, потому что у них было клеточное содержание, и поэтому доминанты они облысели. Ничего, у них пирожки он уже растут. Думаю, что все будет хорошо. Вчера я им червячков копала. Червячков они кушали. Вот одна вот эта вот, которая первая стоит, она главная. Вот она первая и выскочила. Ну ладно. У нее, видимо ярко выраженные организаторские способности. А у утяток мы вчера уже купали. Немножечко я снимала. Мы, правда, побольше снимали, но не снялось. Не записалось. Потому что была забита уже вся флешка. Ребята, что-то там снимали. Вот такие позорные огурцы. Потому что теплицу надо строить, Любовь Ивановна. Ну, в будущем построим. Так, ну картошечка растет. Вот это моя морковка, пожалуйста. Свекла и редька еще, видно ее, что она есть. А морковку вот даже под микроскопом, даже с собаками на не найдешь. Поэтому я траву здесь не выкорчевываю, а жду пока вырастет морковка. И пока подрастет трава, чтобы ее выкорчевывать, так надо с давать уже и уточкам. Вот такая, может, птички съели, может, что. Нынче, короче, я буду без морковки, наверное. Вот под микроскопом. Вот это, наверное, она, вот такая, вот, наверное, вот эта морковка. Точно, ой, нашла хоть одну. Хоть одну нашла. Может, что-то еще найду. Я ее редко садила. Но целых пять пачек маленьких. Вот. Ну, тут лучок, все в общем, все остальное. Вон там домик наш такой. С развешенными парусами. Потому что... Ничего не оборудовано, как следует. Ну, эта мешанка у меня для подкормки. тут облепиха вот такая растет, там кусты смородины. Ну все, буду потихонечку пересаживать. Это соседи, дуб, соседский Ой, дуб, шикарный. Ой, заплакали опять, ох, они заплакали. Сейчас я их покажу. В теплицу, мы их пока поселили. Это ж Максим, он ведь разведет меня. Вот, пока, не я их тихо не орать. Я их пока кормила уже сегодня, они уже все съели и просят, сейчас еще дам, посмешим намешана. я им утром теплую воду разводила, чтоб тепленько, сейчас так дам, ниже под пока Максим спит, мы вчера посмотрели по интернету ролик, как надо кормить чертят маленьких, намешали все, у нас тут корма закуплены, ну эти помидоры я уже подвязала, Пашиньковалась, леди ешьте, идите, мой маленький, идите, видите, ешьте, давайте ешьте. Пашинка, давайте, ешьте. Маменька. У нас тут есть прудик. Старые хозяева позаботились тут на сравношечке. не буду заклинать, пока тут уже стол другой. Будет у нас тут беседочка потом со временем. У нас тут есть небольшой прудик. Короче, большое колесо закопано. Ну, наверное, от Киеровца такой большой ворон копана в нем вода а сверху я поставила цветы вот на такую доску и вот мы тут сделаем загородочку, и тебя не плавать. тут у меня петли есть и кое-кто еще расвел тут я купила тую вот посадила вырастет она большая ромашки тут у меня ночная фиалка не знаю будет она у меня не будет что-то делаться кое-как посадила кое-как вышла так розу купила раскорилась вот тут я мечтаю, ну мечтаю идиоты, конечно, весь ряду так розами засадить. Роза это мое любимое растение. Так, значит, ну, здесь у нас арка. Здесь у нас как бы коридорчик, но в будущем расширить можно немножко и сделать летнюю кухню. Ну, как бы, такой вот эта Полина у меня посадила ромашки. А в середине стоят ирисы. Ну, что-то я ирисы не очень люблю, но я, наверное, ирисы туда подвину к стенке. А ромашки еще выкопаю, присаживай сюда. Полина у меня посадила ромашечки. Красиво тут стоят. Они на зеленом фоне. Очень люблю белый цвет. Ты что, у тебя а, да. а не... А не... девочка, Ну понимаешь? что тут у вас происходит-то? Он его зовут своего ученка. Выжитает что Нет. Он? Грызун. Все его зовут Грызун. Да. Они кушать хотят, им траву надо, накрывай. Помоги! Ну так они, видишь, вечно голодные. Мама, может, я вот не плавлю, Ну так просыплю. Так ты не просыпь, а просто сорви травку, дай ему. Это они не происходит. хотят плавать, они еще не умеют, видишь? Это плохо. Да. А просто постоять. Ну пускай постоять, что? А ну пускай, пускай. Не видишь, не они не начинают нырять носиком. Видишь, так, Видишь, накидай травку им туда, они, может, будут э, ее кушать. Вот. думаю, они любят травку. Лидят, любят, они очень любят травку. О, куси травочку. Да, они сейчас будут там, это, типа, плавать, и это вот так вот сделают. Вот. А сюда еще одну надо. Вон, вон, вон, в игрушках. А, ну, давай. Давай, рядышком поставь это. И ну все, и вы, вот... Так они выпогнуты. Вот их надо между собой соединить. Они не очень быстрые, у вас волна-то листы. Соедини ниточкой. На, подержи тогда, я сейчас соединю ниточкой. Так. Комментируйте. Так, короче. Вот эти тут маленькие. такие, как бы... Типа тарапай. Тарапай. А мой вообще есть грязь. Вот, и розы. И больше ничего у меня не будет. Ампельные розы. В общем, всякие розы. Боженька, благосвету, здесь ромашечки. Завтра у Толика день рождения, если все благополучно, здесь мы будем его справлять. На этой территории вот на такой раз, раз... воды немерено у нас скважина. И поэтому здесь мы палькаемся, пулькаемся, стираемся. Дети купаются, и вот такая грязь получилась в итоге. Местность пересеченная, постоянно какие-то ямки, в булгорки, и надо делать, короче, трапик, площадь, трап, делать хорошую тут площадку, и тогда вода вся будет уходить вниз, у нас будет чистота. И сюда вода затекает под кольцо. Ну не под кольцо, там под кольцом-то у нас, надо вот мне залезть, кстати, да. Тут я посадила виноград, он будет расти, обвивать дальше. Тут надо будет об... закрыть это все. Так, короче, я полезу под крыльцо. Что мне там надо? Там лежит кое-что. Сейчас я покажу кое-что там лежит. Конечно, надо было видеть, как я оттуда вылазила на карачках, но я там нашла вот такую советскую еще алюминиевую проволоку из которой можно гнуть все что ты хочешь а мне надо в данный момент было нагнуть что у меня сломалось что я сломал? надо было в данный момент мне сделать там крючочек в курятнике вот она, так, сказать, так виноград у меня оказывается растет вот тут я садила весна вот веточка идет одна и там еще одна сейчас мы это поубираем все и веточку сюда. Вот тут надо все делать из поликарбоната. Ну, в общем, вот это мне надо. Вот за этим и Так, ну все, на сегодня репортаж заканчивается. Видео сейчас смонтирую из нескольких кусочков. Ой, красота! Утром встану. Сначала на крылечке кофе попью. Потом пойду возле куриц кофе попью. Любую с этим, зеленью и наслаждается. Вот солнце сходит, а там, где курицы, тень идет до вечера, до 8 часов. Пожалуйста, там можно где тоже лавочку, сиди, отдыхай в прохладе, в холодочке. И вон хорошие уточки кушают. Максим вчера целый вечер с ними водился, у нас куриный день был вчера. Ну так это побегушница, так мы ее не нашли. Ну-ка, что вы там делаете? Ой, ты не кушаешь, кушаешься, и как кушаешь. Ну ничего, сейчас папа. Папа проснется, вас накормит. Вот. Так эту побегушницу мы не нашли. Может, придет, может, не придет, но ну, не придет, так не придет. Что теперь Тут ямка надо. И все. ДВПшки на чердаке лежали. Все застелило, потому что грязь натуральная, дождь, еще вчера хороший прошел. Может тут.